поражение, но, но не поражение, вот так, вот понятно вам. Ой, чуть мобилу не уронил. Вот так вот. И раз, два, три. Санта Клаус приди. Сразу, что мы покупаем? Сразу покупаем. Там, главное скорость не превышающая, еще, дядь? Ну потому что, ну не надо. Поп... Загребут вообще, дядь. Ну не нужен. Не, ну тут видишь какие-то вообще лохи собрались, чем мы с ними будем рвать их, что ли? друзья! Всем привет! Давненько меня не было, давненько я не снимал видосиков, но сейчас я буду исправляться и хочу запустить у себя на канале новую рубрику Путь новичка, в которой я буду вместе с вами прокачивать новый аккаунт с нуля Буду вам все объяснять, как, почему, зачем я так делаю и давайте же все-таки начнем Старт Посмотрим, какую нам начали... О, нам дали супру Давайте выберем полуавтомат Не хочется мне на механике что-то ехать, тяжело на ней ехать. уже уже Супра прокачана, я думаю, на ней стоит пневмоношифтер. Прогреваемся зеленую, чтобы у нас машина хорошо ехала. Переключаемся. Что-то красного не вижу, ну ладно, давайте на так. Едет пока хорошо у нас Супра. Очень даже хорошо, я хочу вам сказать. 13 секунд, ну, не идеал, но что делать? Не моя машина, не моя машина. Итак, вначале нам дают приору хэтчбек, бэху и... да. Ну, давайте возьмем, наверное, бэху, не знаю. Бэху интересно, мне нравится, импанирует, скажем Ну, красить мы ничего не будем, зачем нам это Нам главное правильно начать э, наш старт. Итак, сразу у нас есть задание, мы будем их выполнять потихонечку. На почте у нас приходят э, наши денежки, так сказать, за ежедневный в топ э, топи гонщиков короче за то что мы состоим а потом за победы когда с нами кто-то проезжает и мы их вот так вот ОПО поделаем в общем все нормально вот за это нам дают денежки также у нас есть банк в котором можно потратить свои кровно нажитые рубли но мы этого с вами делать не будем вот поэтому сразу перейдем к обменнику здесь мы можем обменивать доллары на чертежи золото на чертежи и ну, золото на доллары и доллары на коронки. Об этом чуть попозже, нам сейчас с вами не до этого. Итак, мы обменяли наше золото, зашли опять же в задание, получили награду за то, что воспользовались обменником. И давайте, наверное, проедем одну дневную гоночку. Да, вот посмотрим, какие у нас тут соперники есть. Ну, в принципе, давайте вот с этой вот бэхой. Интересная она такая, да, вот. Прогреваемся с вами опять же в зеленый. Надеюсь, резин у нас не лопнет. Оп, зелененький прогрелись, чтобы у нас температура резины была хорошая. Итак, переключаемся с вами на 7000 оборотах. А, нет, даже пораньше, чуть-чуть, пораньше. Я вот не увидел на 6, да, получается. На 5600, да? 50. 6... Ой-ой-ой, что-то. Как так? Как это произошло? Это что, я неправильно переключил? Ой! Я неправильно переключился. Как же так? Ну ладно. Поражение, но... Но не поражение. Вот так вот. Понятно вам? А победа? задание это мы выполнили. Ой, ладно. Это не главное. Даже два задания. Вот так вот четненько, четненько. Итак, у нас есть еще вечерний заезд. 10 гонок. 5 гонок без поражений. Подряд написано. Ну, не обязательно типа подряд, на самом деле. Просто типа 5 гонок без поражений. И так понятно. Механик. Мы прокачиваем с вами движок. И... Ой, чуть мобилу не уронил вот так вот три раза прокачиваем движок и нам дают механика отлично инженера нам дают за шо а -а, а а за шо а вот за то что мы в чертежи заходим и вот так вот оп бам, прокачали. ой купили и прокачали все пушка погнали так получаем инженера мобилу больше не будем наронять и у нас новый уровень ё-моё Новый уровень. Так, 3000 золота. Сколько? 70... Ой, 22 бакса. Че, куда я замахнулся. И 75 бензина. Итак, дорогой зритель, смотри, что у нас есть. У нас есть задание, которые мы уже выполнили. Банк, в котором мы обменяли валюту. А, чертежи, в которых мы прокачали наши бампера, точнее, один бампер прокачали. А, также у нас есть раздел двигателя, в котором мы можем прокачивать в будущем распредвал, который мы поставим. Шестерню, чип, охлаждение у нас будет Потом все, я тебе это покажу У нас есть, сколько получается, 7 различных КПП Про каждую я тебе потом расскажу, когда у нас будет она доступна Есть пневмошифтер, да, который нам будет помогать переключаться Все это тоже очень интересно, я тебе потом про это расскажу Есть дифференциал, есть разные приводы, все круто, классно, но пока что недоступно Турбо у нас есть, короче, эти, как они там Воздушные фильтры, да, и тоже недоступны Вестгейты, да, чарджеры тоже тут есть Потом поставим, все будет круто Пайпинги, да, тоже пока недоступны а этот, господи, как он там, VX. Э, вот это, короче, штука. В общем, она нам тоже пока недоступна. И вкус. Вкус нам тоже пока недоступен. В общем, все круто, классно. А еще у нас есть турбинки, да, вот они вот тут посерединке. И снизу для чарджеров. Выхлоп нам тоже пока недоступен. Вот такие у нас, смотри, есть вот так, сяк, пятая, десятая. Ага, погнали. А еще есть сзади, но тоже пока недоступно. Дальше <клум> пламегасители паук, они там никак не показаны, тоже недоступны. Итак, подвески. Что у нас доступно в подвеске? Диснея это диски. Диски нам единственные доступны. Диски, блин, нормальные диски, да, такие прикольненькие. Давай, для бэхи выберем какие-нибудь недорогие диски. А, не, не выберем, золото мало. Дешманские какие-нибудь выберем. Давай, давай, вот, э, такие вот. Э, давай какие-нибудь. Э, ну, все, вот такие, короче, ставим и все, да. Все, отлично. Давай, вот такие поставим. Вот. Нормально, потом еще разварки поставим, будет вообще пушка а, Резину мы пока не будем менять Все нормально у Бэхи с резиной Все все остальное, пружины, стойки, суппорта, тормоза, подвеска Нам это недоступно, к сожалению Прокачаем уровень, все я покажу Кузов, вообще кузов, ну ты шо, ну красота Ну ты посмотри, ля, ну что такое вообще машина, пушка, гонка даже тоже пока не можем поставить золото, нет, ни хрена Пока что вот живем как можем, братан на то, что есть у нас, видишь, какая красота Это все у нас тоже будет Облегчение, да, раз, два, три, четыре Тут облегчение у нас есть тоже пока, бабла нет Вот у нас еще будет с тобой вилибар потом, да Если свапнем, то растяжки поставим Вообще гонка будет, смотри, у нас еще какие спойлера есть Все тебе быстро это показываю, чтобы ты просто знал, да Что тебя ждет, просто какая пушка тебя ждет здесь Ну это все понятно, там вот это все интересно, да Смотри, разварочки. Ой, ля красота разварочки. Ну, посмотри, просто, ну, гонка. Ну, ну гонка же, скажи, а, ну, вообще, ну, машина, пушка, слезы аж текут, наворачиваются. Итак, перейдем к самому сладкому. Ящик, да. Что у нас может выпасть из ящика, да? Ну, давай, грузись, ё-моё. Нива, там, я не знаю, Хонда, Супра, вот, на которую мы гоняли. Блин, лагает этот ящик, почему лагает? Не должен лагать. Боже, москвич, москвич просто. Пош, о, ля, не могу, пош горячо, ребят, горячо, что же нам выпадет, да, хотелось бы что-нибудь интересненькое, что есть в топе, давай по Пасху зайдем просто, посмотрим вообще, что, что тут ой, Супра, ой, Веста, Вайпер ой, Рыксов, господи, да, вообще что тут, что творится, ребят, что происходит, да хотелось бы, конечно, что-нибудь интересненькое допустим, вот в ВФу какую-нибудь, да, там или что ну логан можем купить вот чар о чарджер вообще выпадет, будет пушка или какая-нибудь о нет ну это не сейчас В бар будет вообще гонка гонка я плачу что у нас о амерсед здесь смотри, а какая колоссальная вообще ну все погнали сиера там тоже есть все заходим ходите туда Инвентарь, ящик все вот так вот по трием его на ну не видел вот по трием туда вот поскребем по сусекам по там я не знаю по еще что-нибудь поскребем вот так что нам что-нибудь хорошее дай и раз два три Санта-Клаус, приди давай что-нибудь хорошее нам дай ну блин, ну ч. Ну что то Дал нам вообще что-то, ну такое, блин, вообще, ну ну не валит он. В топе, по-моему, нету в топе, если я не ошибаюсь, да, же и класс Да, его нет в топе, я уверен. Сейчас посмотрим. Ну все, не, ну что, ну куда, ну куда? Ну в уличный, да, ну давай посмотрим. Может в уличным, да, как свап. Ну тоже его там нет, скорее всего, я уверен. Ну, конечно, его здесь. Ну что, ну ладно, что? Будем Бэху тогда свапать потом, да? Да, класс. Уличный. А то и то тут не та Бэха, да, которая у нас. Тут турнирная, по-моему. Бэха, ладно, все, не будем грустить. А может быть и не только так, бы бэ... Ну-ка, ну подожди, подожди. подожди, подожди. Может быть и не турнирная, да? а вот сейчас мы посмотрим. Смотри, братишка, короче, что тут еще есть, зырь просто, так рынок, пигинок, там вот это вот все это, в общем, ну потом сам посмотришь, в общем, автосалон, да, давай попасть чекнем там. А, ну это вот в общем тут всякие машины есть, да, куча классов, Тама, Б, Ц, Д, Е, К, Л, М, Н. в общем, вот это все интересно там. Ваш у нас вот такие вот суперкары, да, вообще там машины четкие, вот здесь у нас Автопром вообще рулит. У нас вот такие вот, ой, быстро пролистался, срян, срян, срян. Вот такие у нас вот тачечки есть, вообще хороший. вел-класс, вообще, ну ты просто зацени, что тут есть у нас, беха, беха, ну ты просто посмотри, вообще, вообще, ну просто, ну вот еще Джей-класс, да, вот такая вот машинка интересная, вот такая, вот еще у нас еще тут есть, вот, ну где пушечка была наша, ну вот, да, наша пушечка такая, да, ну типа может наваливать аккуратненько, ну нормально нормально в общем много классов крутых тачек есть вообще можно есть на чем погонять но сейчас не об этом просто тебе показал турнирный да давай турнирный заценим может быть у нас все таки мы промахнулись да наверно ну что не то? А, тут только а ну все ну все подожди стоп а она в е-классе все я понял а нет подожди не в е-классе а где она Точный. а на ваш кучу клай... дядь все это easy swap все погнали у нас есть бэха это будет easy swap короче потом потом а, в автосервисе все это сделаем у нас еще есть рыночек смотри рыночек Тут здесь разные кейсики у нас на них пока что ничего не хватает но это все понятно очень. в будущем в будущем кейсике, да, кейсики. давай машинку на учет поставим сейчас еврей российский номераном да, поинта 13 15, да у регион просто ну вот хочется регион да просто по кайфу чисто ава, ну нормально что ава просто ава чисто ава а, так, покрасочку мы тоже не будем делать в общем смотри у нас еще есть тут территории вот тут можно, ой куда я залетел а, территории вот у нас есть ну да уличные ну что у нас еще J есть? J, J к сожалению нет, а J сток есть вот J сток, мы можем смотри проехаться да, вот так вот мы проедем в не трупнички, а виду территорию, да? Нам потом дадут какую-нибудь пулюшечку. Мы, конечно, сейчас ничего не займем, но потом будет нормально, приятно. Да, ну приятно. Есть мощная машина, есть на чем погонять. Так, сейчас мы быстренько проедем это все дело. О, <правда> дядь, а ну что такое? Как больно, дядь, Ну как больно вообще. Ой, ёма, ну что ну, это? <правда> смерть, просто смерть, дядь. Не, не получается. Резина просто не возить на таких дорогах. ладно. Собственно, сразу что мы покупаем? Сразу покупаем. Ага, не хватает. Значит, мы пойдем фармить. Сразу нам нужно купить машину слабенькую, да, чтобы мы, помимо Бэхи, смогли движок еще прокачивать другой машине, да, то есть, когда мы докачаем до баксов, у нас будет потом вот прокачиваться вот эти вот детальки за баксы, да, а у нас их не будет хватать. Мы оп, чтобы задание выполнять, купим дешевенькую машинку, да, ну, как тяжело-то с ними ехать, а, ну, сейчас мы их точно порвем, братишка, смотри, сейчас порвем по-любому. Чтобы задание выполнять, да, ежедневно у нас будет дешевенькая машинка, на которую мы будем прокачивать и потом просто продадим и идем в небольшой плюсик, да? Ну понимаешь, как меня, Вот. Я же плохого тебе не посоветую. Мне же самому тут нужно шарить, да, как бы То есть ой, валим, валим. Не по-детски валим, ну тут как... Не, нормально, да? почти соточка, почти... А, 100 километров, братан, 100 километров. Это чисто 100 километров, вообще. Не, ну пушка, пушка. Вот, потом еще до 10 уровня докачаемся. У нас будет с тобой автогонка. В общем-то, а, все основное я тебе, думаю, показал. Что тут еще? Ну вот 10 гонок, вот это вот гонка за топ, гонка в чате, да. Вот так вот заходишь, просто там пишешь. Пишешь просто БХ. Ладно, ну хорошо. БМВ пишет, так по чему есть. БМВ... И просто типа потом всех берешь и разрываешь, потому что у тебя бэха, дядь. но если не бехать, то ну, ты тоже можешь разрывать, как бы я тебе не запрещаю. Ну, вот разве я могу запретить и разрывать? Вот, еще что мы можем вот такой, опа, 20 бензина купить и вообще катать потом. Каждый день по 20 бенза брать и просто вообще по кайфу катать, только много не бери, братан. А то куда тебе столько бенза много? Тут, у нас тут есть еще всякие разные списочки, что это нам поможет потом. А, шо, у нас еще ПДД есть, да Там, главная скорость не превышающая еще, дядь Ну, потому что, ну, не надо Загребут вообще, дядь, ну, не нужно тебе это За топ еще можем проехать, да как бы Ну, тут, не, ну, тут, видишь, какие-то Вообще лохи собрались, что мы с ними будем, рвать их, что ли Не, ну, пока не надо, не надо Они испугаются, разбегутся все, вот Короче, ждем турнирчики, да Вот это вот все качаем, нашу машинку Потом пятый уровень ждем Пятый уровень ждем в подвеску, пружины Все это ставим, потом настраиваем и разносим просто в хламину эти все топы, вообще кто там, да кто там сидит вообще, да что посмотрим, какие то лохи, да еще такие вообще, а? какие то свои эти Митсубиси туда, Тойоты вообще понаехали на Кто такие вообще, бля? блядь? разнесем их просто в хламину, все, дядь, давай. Жду от тебя лайк, полезный комментарий или дизлайк, если что-то не понравилось, обязательно пиши, что не понравилось и что понравилось, пиши тоже. Вот, а если я что-то упустил, напиши об этом, и в следующем видосе я это все расскажу, тебе по полочкам разложу. будем настраивать машину, скажу, где что, почему, там, я не знаю, ну, смотри, вот они все снимают, да, тут, сейчас я тебе просто покажу, дядь, просто покажу, о, Skyline, что что они тут задний бампер сняли? А вот ты ты знаешь, почему они бампер задний сняли? А я знаю, почему они сняли бампер. Но пока об этом не нужно нам рассказывать, да? Это еще рано. Это на следующий видосик у нас пойдет. Вот, короче, поэтому все, братишка, давай, подписывайся на канал, ставь лайк там, рассказывай своим друзьям, что будет вообще круто, пушка, гонка. И до встречи. Пока. Люблю тебя, чмок.